А у меня маленький еще вопрос будет, а, прежде чем мы начнем. А поднимите, пожалуйста, руку, кто в зале есть а, финансисты или финдиректора? В душе или на самом деле? На самом деле, душ... ага, есть, ладно, вам сегодня достанется. А, окей, поехали. Так, почему мы вообще об этом будем говорить и что я попрошу вас сейчас сделать? чтобы вы обоснованно сидели и дальше ковыряли в своих телефонах, зайдите, пожалуйста, по этой ссылке. Это ссылочка на наш телеграм-канал, и у нас... Там сейчас проводится прям опрос, который мы в двух словах потом и рассмотрим. Он, ну, в общем-то, можете подписаться, и вы заодно сможете посмотреть результаты. Там аудитория не очень большая, но, в принципе, целевая. Это люди э, на, нашего круга, которые принимают решения. Почему, э, пока вы подписываетесь и голосуете, почему я вообще об этом рассказываю? И, и, в принципе, имею право об этом рассказывать. Потому что за последние два года у нас в воронке проектных лидов около полутора тысяч, и каждый пятый из них попадает так или иначе в мои руки, и поэтому я Руками все это щупаю, и у меня очень много по этому поводу выводов. При этом нужно понимать, что это не все лиды, о которых там мы говорим. У нас больше 7 тысяч лидов. Просто по автоматизации это сильно а, отличается. И основные выводы, которые я вот сегодня слушаю, мы все начинаем с момента, когда как успешно сделать проект, как выполнить те или иные его пункты, какую команду нужно собрать. Но это все, вот, что мы говорим про методологии, подразумевает, что мы ее уже выбрали. И на самом деле, с моей точки зрения и с той практики, которая у меня есть, самое основное происходит как раз до момента старта проекта. И это самое важное, что вообще может у вас произойти. Немного напомню, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы на прошлом форуме, это есть на нашем YouTube-канале, говорили про методологии оценки. Мы сегодня будем просто к ним возвращаться. И очень маленьким слайдом я зацепил один из пунктов, как пример, как производится оценка. Это выполнение тендера, в котором просто две оси. По оси времени и денег заказчик расставляет точечки и такой берет и отсекает все лишние то есть вот эти ребята вообще не поняли о чем мы соответственно не может быть так мало вот эти ребята сильно дорогие неважно по каким причинам а вот, вот с этими ребятами мы оставим и будем дальше их терроризировать и потом думать о чем собственно говоря с ними дальше работать но на самом деле это пункт когда мы приняли что мы делаем проект на самом деле есть несколько этапов, которые происходят у вас внутри компании до этого момента. То есть если посмотреть на то, каким образом проект реализуется, то у него есть три таких концептуальных шага. Это инициация проекта. Кому-то в голову пришло, а давайте мы поставим у нас новую ERP. Вот. И начинается какая-то каша, которая ну, то есть там происходит. Э, финдиректор решил себе поставить бюджетирование. Мы это еще отдельно коснемся. Или там новый CIC-CD, что бы это не значило, решил сделать наш бизнес цифровым. И потом вот это вот все попадает куда-то на стол а, собственнику и начинается выбор подрядчика. Ну и потом пошла реализация, об этом много сегодня сказали, там цифры привели, этапы и все прочее. Но что на самом деле происходит? Ты такой приходишь к ребятам, вот а, если посчитать, да, то какой статистикой мы сейчас оперируем? За последние два года приблизительно я участвовал в 120, ну давайте для круглого, 100 встречах, в которых а, люди рассматривают внедрение ERP-проекта. И вот ты приходишь на эту встречу и задаешь вопрос, ребята, а какой пункт из вашей бизнес-стратегии реализует этот проект? И они такие, что? Типа, вы о чем вообще сейчас спрашиваете? То есть а, не задается даже вопрос о том, что... Проект – это часть бизнес-стратегии, потому что в большинстве наших компаний ее просто нет. А там целый просто пласт фреймворков и того, что должно быть, прежде чем это сделать. И мы как бы уже пропустили тот шаг, а чему наш проект должен... И, и, и я хочу маленькую отсылочку сделать. Мы много раз говорим во всяких фреймворках о том, что должны быть определены цели проекта. Я не про это это то, что вы когда уже решили, что проект вам нужен, но есть стратегия в компании. И до цели проекта еще далеко. Цели проекта это следствие того, что там есть. И вот этого первого за вот эту практику двух лет я видел в одной компании. Понимаю, в одной. То есть... 1% из нашего рынка, вот мы все там из вот этих полторы тысячи проектов, кто-то сейчас сделает, они как-то проистекают, или там некоторые не делают, некоторые завалились. Но в одном проценте случаев люди только определились, зачем бизнесу вообще Европейский проект Следующий вопрос, вот мы добрались до финансистов. А, а кто же инициатор проекта из C-левела? То есть, кто это? И один из вопросов, который у нас есть в Телеграм-канале, он конкретно и, и относится к этому вопросу. Потому что очень часто приходит новый эти директор и ты прям видишь этот огонь в глазах. Сейчас я переверну им весь мир, их все понимание, и старое УТП заиграет новыми красками в их erp системы А потом ты такой приезжаешь на встречу с этими собственниками, и ты понимаешь, они просто у этого глаза горят, потому что у него работа новая, ему надо что-то показать. А те вообще не понимают, о чем мы вообще здесь говорим. И вот это важный абсолютный момент. Или другой момент, другой кейс. Ты такой, финдиректор тебе звонит и такой, вот у нас систему бюджетирования надо настроить, В текущей системе какая-то полная ахинея происходит, мы ничего не можем свести, понять там, и так далее, и так далее, и так далее. И ты такой слушаешь, слушаешь, а остальным э, департаментам это зачем? Он говорит, ну, в смысле, это же нам надо, ну, то есть, а то, как, как этим, этим будут пользоваться все остальные, как-то за скобки поставили, а еще более крутые штуки, ты начинаешь спрашивать, а, было такое, там, была компания, у них очень большое оборудование, то есть транзакций не очень много. Я говорю, вот мы сейчас с вами два часа говорим про PNL, мы рассказываем про какие-то там бюджеты, а сколько у вас транзакций в день? Такие, ну где-то там 50. Я рили, really? ну 50 транзакций можно за 20 минут разместить в Excel, зачем вы вот это все инициируете? А, следующий момент, вот это классические, не противоречат ли вообще цели друг другу, вот классика жанра, это вчерашнее, позавчерашнее, вчера готовился, позавчерашнее письмо, которое мне прислал один из менеджеров, и там вот так вот прям, кто-то убрали название компании, если вы здесь, извините, вы попали в общую в рассылку, вот, а, и прям вот в нем так и написано, под увеличение прозрачности бизнес-процессов, о боже, я, я когда-нибудь закончится время, когда это перестанет этот пункт быть, привет, перестанет этот пункт быть вообще в каждом ТЗ. Кто-нибудь здесь понимает, что вообще это значит? Что такое прозрачность? Ты заходишь только предприятие, о, прозрачные бизнес-процессы, ура! Ну, то есть кто-то этим критерием вообще оперирует? А потом следующим пунктом вообще классика просто прозрачных бизнес-процессов, написано «максимально оперативно внедрить за 6 месяцев». Не, не, ну, не вызывает конфликта эти два предложения рядом с друг другом? Потому что первое – это про хаос и то, что, как его привести в порядок, а второе – это просто про обучение и быстрый старт. Ну вот они рядом вот так стоят. Каждый второй запрос вот такой. Каждый второй. И потом начинается оценка проекта. Это просто вообще слезы какие-то. И ты потом сидишь такой, обнимаешь своего архитектора и там какую-нибудь аналитика. И они плачут тебе в жилетку, потому что на самом деле то, что там написано. И второй вопрос, который у нас есть в телеграм-канале, он касается, сколько же вы готовы заплатить за то, чтобы минимизировать ваши риски. А сейчас классика жанра мы за несколько последних лет привели а, такую процедуру, как экспресс обследование. Уже у многих есть, многих даже делают очень э, классное. Андрей Иванчиков, привет. Вот э, Недавно смотрим, ну, ну, ну очень сильно, ну очень толково, то есть приятно читать документы, похвалю конкурента. А, но за вот этим потом эти люди по каким-то причинам просто, да, давайте проверим, а они нас не обманывают. И давай в 20 компаний ты -ры -ры -ры -ры -ры, разослали мы, значит, этот документик. И да, А что вы хотите получить от этого, интересного, мне знать? Не, ну серьезно, Меня, я просто даже не понимаю, вы ожидаете, что вот я получил ваше коммерческое предложение, и мы такие, друзья, у нас новое коммерческое предложение, давайте все бросим к чертям и будем его оценивать неделю. Так это, вы думаете, происходит? Нет. Это происходит так, по диагонали вот эти 20 страниц я прочитал или архитектор, там где-то год и миллионов 20. Или полтора миллионов сорок, 40, да, О, менеджер отправлять. а как, как вы оценивали? Отправляй. <свят> вот так это происходит, поэтому этот вопрос очень непраздный, если вы собираетесь проект делать на, я не знаю, там на миллион, ну, на миллион долларов, у нас довольно редкие проекты на рынке, но тем не менее, средний чек, который я так себе вижу, там от 200 тысяч где-то до 400 тысяч долларов, ну вот, плюс, по проектам мы сейчас не про там какие-то другие вещи. Ну, потратьте вы, пожалуйста, 10 или 15 тысяч долларов, если вы уже отправляете какой-то выборке компании эти оценки, заплатите им по 2000 долларов, чтобы они действительно... О, ребята, у нас хороший клиент, он наконец-то озадачился тем, чтобы мы выделили не 2 часа времени на оценку вот этих 60 страниц, а нормальных там неделю двух человек, которые напишут и сделают правильную архитектуру. Это так сложно, что ли, понять до, до этого момента. Или а все такие нырнули в проект и такие, давайте, догребем. Выберем самого дешевого, и там будет все, ух. странная логика, честно. Ты такой потом дальше. А, оценили. Все получили коммерческое. Я пере, пере, пересиживаю, да, чуть-чуть. Ну, я постараюсь очень быстро. А, если что, гоните меня в шею. Потом ты начинаешь спрашивать. Ребята, а вы вот здесь оценили, вот они такие положили, они в смысле вы, положили два Excel файлика, в одном написано 20 миллионов, а в втором 10. Что вы с этим делаете? Они такие, М -м -м -м, ну так вот тут 10, тут 20, все же понятно. Я говорю, да, окей. Давайте один, один вопрос я говорю, а что в вашей цифре под пунктом тестирования подразумевается? Они такие, в смысле, что вы имеете в виду? Я говорю, я имею в виду, какие типы тестирования там заложены. Они есть разные. И ты такой, ну вот, слайд, посмотрите, и, такой, и, и, и это надо понимать? Ну, хотя бы понимать, какие из этих типов там были заложены, и что вам вообще подрядчик оценивал? Никто не делает. Потом приходишь и говоришь, а, ладно, про свод у нас будет отдельный подкаст, поэтому его просто пропустим. А, давайте дальше. Тут пару важных слайдов осталось. Какая методология реализовывания? Мы, к примеру, мы уже выстрадали вот цифру какую-то, вот мы с чем-то согласились, руководство себе психологическую какую-то рамку нарисовало, а потом начинается вопрос, а как мы проект будем реализовать? Ну, типа Agile или там Waterfall, и вообще от чего это будет зависеть? И вообще есть ли такая методология, которая нам подходит? Ноль. ребята, ноль за два года я видел этот вопрос. Ну, точнее, в, в тендерном предложении есть такой запрос. Ребята, а напишите, какую, э, э, какую методологию вы используете. И я такой, о господи, опять. Для того, чтобы определить методологию, для начала надо понимать, какой тип системы у вас. Их не бывает несколько. И вообще есть несколько фреймворков. Один из которых – Canvin. И у него есть некоторая классификация. Там упорядоченные простые системы. И вот здесь наш классический waterfall. Ух, огонь. Есть упорядоченные сложные системы. Тут набор принципов. Там, Prince2, PMBOK. Ну и, там, и же с ними там, разные классификации. А есть комплексные системы. И там уже никакой waterfall не работает. Там работает только Agile и Scrum в частности. Ну, и, и же с ними там все, там XP и прочее. А есть хаотичные системы, а там не работает вообще ничего. Там в принципе надо, и вы сейчас в центре находитесь. Вот вы находитесь в точке неопределенности, а там методология, почитаете, очень, очень интересная штука. А есть хаотические системы, когда мы... И вот как раз пункт о прозрачности оптимизации бизнес-процессов, он как раз не про предыдущие три. Но мы, мы пытаемся оптимизировать бизнес-процессы в хаотической системе по Waterfall. У нас будут все такие цели, у нас будет устав, у нас будет э, буквально у нас будет все документы. Сделается наш проект хорошо? Риторический вопрос, который я оставлю. Вам на рассмотрение. Так, есть еще, а вообще мы уверены в том, что мы готовы. Там есть отдельное видео на YouTube-канале, на нашем. Можно посмотреть, я подробно рассказываю, поэтому, наверное, не буду останавливаться. Так что меня уже тут Виктория выгоняет. И системы оплаты, их тоже бывает очень много. Фикс, всякие там 50 на 50. Там очень много проблем, друзья. Очень много проблем, которые вы закладываете в проект. А, давайте сделаем 50 на 50. Вы сначала... А кто-то задумывался вообще, какая рентабельность нашего бизнеса? Ну, то есть вы можете сказать, какого хрена вообще мы должны задумываться о рентабельности вашего бизнеса? Такого, что ваш проект не, зак... не закончится именно из-за этого. Потому что рентабельность этого бизнеса в лучшем случае от 20 до, там, может быть, 25. Это редкие случаи. И, соответственно, вы, кредит... ваш партнер кредитует ваш проект. Как он может? И чем больше ваш проект, тем больше рисков вы закладываете этой моделью. Я бы тут сейчас порисовал, мы даже планшет взяли, но ну, времени мало. То есть мы как-то отдельно сделаем воркшоп большой. поэтому. А Мы для вас делаем много контентов, которые я уже упоминал. У нас есть канал uh, TQM Systems, uh, там много видосов, в котором мы рассказываем об этом всем. Есть отдельное интервью, которое мы ведем. И о чем мы вообще сегодня даже не, не, не проговорил. О теории ограничений, о спиральной динамике, о, о дизеса и о бабок для бизнес-аналитиков. И это все влияет. Не на проект, а на, на, вообще на принятие решения его существования и какой он будет. Тут вы можете найти наш телеграм каналчик, мы регулярно проводим открытые воркшопы. You're welcome. Спасибо.